Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить французское блюдо Очень простое в приготовлении И что самое главное, очень вкусное Это у нас говядина с морковью Итак, что же нам понадобится для приготовления? А перед тем, как начнем, хочу вас попросить, чтобы подписались на наш канал Поставили жирный лайк под этим видео А мы начинаем! Итак, нам понадобится примерно 5 средних моркови 3 луковицы среднего размера 3 среднего размера лука шалота или же две большие. 1 столовая ложка томатной пасты. 2 зубчика чеснока. Один лавровый лист. Пару веточек тимяна Немного петрушки. Если не любите петрушку, добавьте любую зелень, которая вам нравится. И примерно килограмм говядины. У меня говяжья голяшка. Это мясо очень хорошо подходит для тушения или для медленного приготовления. И еще нам понадобится белого сухого вина, у меня тут примерно 200 миллиграммов. столько же воды нам понадобится, и соль, перец по вкусу. Итак, первое, что нам нужно сделать, это взять репчатый лук и порезать его соломкой. И режем примерно в один сантиметр. Лук это боль. Итак, друзья, лук готово. Берем кастрюлю, вливаем оливковое или подсолнечное масло. Прям 2-3 столовые ложки. И выкладываем наш лук и обжариваем пару минут на среднем огне до румяного цвета. Хорошенько перемещаем. Пока жарится лук, мы займемся мясом. Мясо. Убираем пленку. Мясо можете взять любую. У меня голяшка, я очень люблю эту, эту часть мяса. Эту кость не выбрасывайте, из этого можно сварить отличный просто бульон. Убираем все эти пленки и жилки. Вот так. И режем примерно вот такими кусками. Итак, как лук у нас подрумянился, у меня ушло на это примерно 4-5 минуты. Добавляем сразу же мясо. Все хорошенько перемешиваем лук с мясом и обжариваем на среднем огне в течение 5-6 минут. Итак, друзья мои, как прошло примерно 5 минут, берем муку, добавляем примерно столовую ложку. Так. И хорошенько смещайте с мясом. Вот Муку добавили для того, чтобы она будет действовать как загуститель. Как только мука будет добавлена, вы добавьте стакан воды. Это примерно 200 миллиграммов Вот так. И столько же белого вина. Все хорошенько перемешиваем. Затем добавляем одну столовую ложку томатной пасты, вот так. Обязательно все хорошенько перемешиваем. И наконец добавляем наши ароматные травы. Добавляем один лавровый лист, пару веточек тимьяна, немного петрушек, примерно 3 веточек, вот так, и два зубчика чеснока. Все еще раз хорошенько перемешиваем, так. Друзья мои, все хорошенько перемещали. Теперь доводим массу до кипения. Затем умещаем огонь до минимума на двоечку, Накрываем крышкой и варим в течение часа. Итак, друзья мои, пока тушится наше мясо, мы займемся морковью и шалотом. Берем морковку. Удаляем полки моркови. Вот так. Затем поворачиваем. Делаем вот так. И тоже убираем попки это нам не нужно и режем примерно 2 или 3 сантиметра мелко не нужно резать потому что мы будем еще томить примерно час а через час если вы будете мелко резать морковь у вас превратится просто в пюре а это нам не нужно вместо морковки можете взять батат или картофель как вам угодно но я предпочитаю морковку, потому что она более полезная и вкусная Далее возьмем лук-шалот Вот шалот нужно порезать очень мелко Затем пополам И мелко щенкуем Итак, прошел час, открываем крышку Ух, смотрите просто какая красота перемешиваем после часа положите морковку так все хорошенько перемещайте нам нужно еще добавить чуточку воды чтобы покрыл весь морков чтобы они готовились да много воды не нужно примерно стакан воды достаточно будет все еще раз доводим до кипения Итак, как закипело, умещаем огонь до минимума на троечку добавляем наш лук-шалот так все обязательно хорошенько соли соль по вкусу не могу сказать сколько граммов И немного черного молотого перца тоже по вкусу все еще раз хорошенько перемешиваем и какая красота ребят просто посмотрите на это чудо друзья мои как закипело, умещаем огонь на двоечку накрываем крышкой и готовим еще час Итак, друзья, прошло еще час. Проверяем, что у нас получилось. Открываем крышку. Запах просто невероятный. -ла -ла. Проверяем мясо на готовность. Прям все готово, все идеально. Все у нас готово, теперь порежем немного зелени. Возьмем листья петрушки и порежем очень мелко и добавляем к нашему блюду. Вот цвет как поменялось, видите? Еще раз хорошенько перемешиваем. Итак, друзья мои, теперь сирируем. Сперва берем мясо, выкладываем в посуду. Немного соуса. Чуточку моркови возьмем еще. Украсим немного зеленью. Все, друзья мои. Наше блюдо готово. Итак, друзья мои, настало время все это попробовать. Берем мясо. Давайте я покажу вам, как мясо приготовлено. Вот. Вот. Смотрите на это просто. Друзья мои, смотрите, какой большой кусок. Это настолько нежное мясо, что просто тает во рту. Это типичное французское блюдо, тушеное мясо из моркови и лука. Готовится очень просто и, что самое главное, из самых простых и доступных ингредиентов. Я думаю, что каждый может это приготовить. Закидывайте все в кастрюлю, ждете пару часов и великолепное блюдо у вас готово. А на этом наше видео заканчивается. Если вам понравился этот рецепт, поддержите наш канал лайком.